Ребята, всем привет! Вчера вечером прогуливаясь заснял довольно интересную картину. Что бы это значило, пишите в комментариях. Ну, как всегда, с вас лайки. Смотрим ролик. очень красиво и везёт брыл а -а -а. ну и пиздец ладно вот такой собственно говоря ролик у нас получился всех смотрю, всех читаю, всех люблю Пальцы вверх. Подписываемся на канал. До новых встреч.